Здравствуйте, Игорь Васильевич. Да, здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я являюсь кредитным специалистом Prime Finance Bank. Вы оставили заявку на получение кредита в размере 300 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, данная заявка для вас все актуальна? Да. Игорь Васильевич, на данный момент вам удобно говорить? Да. А ваша заявка была рассмотрена нашим банком и по ней принято положительное решение. Кредит вам одобрен по следующим параметрам. Кредит выдается сроком от года до 8 лет, ставка 10,8%. На какой срок хотели бы оформить данную сумму? А в зависимости от ежемесячного платежа. Давайте рассчитаем, скажите, на какой срок хотели бы. Давайте от суммы отталкиваться в 10 тысяч в месяц. 10. На три года ежемесячный платеж составит 9793 рубля. Да, подойдет. Подходит верно? Да. Тогда в дальнейшем именно сроком через 4 месяца своевременной оплаты ежемесячных платежей наш банк предоставляет право своим клиентам на досрочное погашение кредита. В лице банка не готова вас пригласить на приключение кредитного договора, который может быть вами двумя условиями. Первый способ – это персонально. У нас в офисе находимся по адресу город Москва. Второй способ – это дистанционно, без визита в банк. Какой способ рассматриваете Игорь Васильевич? Ну, первый не подойдет, только дистанционно тогда. Дистанционно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, каким клиентом банка вы являетесь? Куда будет удобно получать кредитную сумму? Сбербанк. Сбербанк у вас или даже кредитная? И такая, и такая. А на дебет вы удобно будет получать? Да, конечно. На вас оформлено, правильно понимаю? Да, да. Хорошо. А, дистанционная форма банковского обслуживания происходит через проведение БЛИЦ-перевода Сбербанка, а договор о доставке подписывается наша курьерская служба ДНЧ. То есть в вашем городе вы проживаете Калининградская область, город Калининград. Верно заявки указаны? Да, все верно. Находится партнерский пункт курьерской службы ДНЧ, с которым сотрудничает наш банк. Аккредитация в дистанционной форме происходит таким образом. Вы прибываете в отделение Сбербанка, либо же к ближайшему банкомату, По прибытию сообщаете точный адрес отделения для назначения курьера для доставки кредитного договора. Далее мы с вами под запись разговоров активируем ваш транзитный счет, который открыт в нашем банке на вашу фамилию и имущество. Uh -huh. После, мы вами под запись разговора, активируем вашу личный счет, которая открыт нашу, на вашу фамилию, имя и отчество. Далее к вам выезжает курьер и с помощью своего оборудования сканирует ваши документы. Паспорт и Паспорт и имеется в наличии? Да, конечно. И скажите, пожалуйста, еще какой третий документ, удостоверяющие вашу личность, вы можете предоставить? Uh, водительское удостоверение подойдет? Uh, да, конечно. Водительское удостоверение. Документы должны находиться в оригинале, никаких ферракопий. Да, конечно. Ознакамливайтесь с договором, также будет отсканирован вами подписанный договор и сделано ваше фото для отправки в банк в электронном виде. Как только банк удостоверится ваша личность, что вы не третили, лицо и оформляете кредит на себя, вами снимут обременение вашей карты и вы сможете пользоваться данной суммой в полном объеме. Но так как вы не, вы не снимаете у нас банк, не через карту нашего банка, а через сторонний банк, в вашем случае это Сбербанк, вам необходимо будет пополнить вашу карту на сумму 6500 рублей для активации транзитного счета. То есть для активации транзитного счета у вас будет облагаться комиссия, которую вы оплачиваете самостоятельно на ваш транзитный счет, который находится в нашем банке на ваше фамилию и имя отчество. Данная сумма 6500 рублей, на уходит в первый ежемесячный платеж. Первый ежемесячный платеж вы оплачиваете за минусом данной комиссии. Кредит вам полностью одобрен, так как банк не звонит по предварительным заявкам, вся аккредитация занимает около часа вашего времени. Скажите, пожалуйста, Игорь Васильевич, условия банка вам подходят? Да, все понятно. Подходят. А, скажите, пожалуйста, на данный момент вы, вам удобно аккредитовать в нашем парке получать кредитную сумму? А, что еще вы раз? сегодня можно. Можете... Вы сегодня можете получить кредитную сумму. Сегодня готовы получить? А, так э, сейчас точно нет. Э, теч... Если также присутствует у вас Сбербанк онлайн, также можете выполнять все операции через Сбербанк онлайн. А Оплата данной комиссии тоже мы через Сбербанк онлайн, если вам удобно, так конечно. Э, я сейчас э, немного буду занят. Э, у меня будет встреча. Не знаю, как затянется. Но, скорее всего, завтра. Ага. Завтра в какое время? Мы работаем с 8 часов по московскому времени. На сколько вам удобно будет? В 11 часов по московскому времени. В 11 часов по московскому времени. Вы будете через что оплачивать данную комиссию? Ну, так там же документы, да, еще курьер подъедет, привезет. А, все, все верно. А также может через Сбербанк онлайн, также может через Банкомат. Через что будете выполнять? Минутный mm -hmm. заезд в договоре указать. Скорее всего, в Банкомат, да, это будет. Около банкомата будете находиться да. Хорошо, также не забывайте присоединить паспорт СМИУС в оригинале Также водительское удостоверение И также ваша карта По сумму сумму 6500 рублей Плюс рублей 150 Межрегиональная комиссия занимает у вас 6650 рублей должно находиться на вашей карте угу. Игорь Васильевич, номер горячей линии Запишите нашего банка Так, сейчас, одну секунду Да, готов. 8 800. Угу. 200. Так. 1639 39. 8 800. 216 39. Все верно, Игорь. Если вопросы у вас есть либо имеются? Нет. Хорошо, если также возникают какие-либо вопросы, обратитесь по горячей линии номер, либо уже на данный номер телефона. Я ваш кредитный специалист Екатерина. Давай, давай. Хорошо. Хорошо, Игорь Васильевич, надо с вами прощать. Завтра в одиннадцать ноль-ноль по московскому я с вами свяжусь. Да, хорошо. Всего доброго, до свидания. До свидания.